Очень много горноложного инфа разного. Мы все привыкли, что мы тестируем лыжи там с этого года начали говорить о ботинках. Но сегодня мы поговорим еще об одном таком интересном, достаточно важном элементе экипировки для фрирайдера, особенно это рюкзак. Сегодня на повестке дня обзор и тест рюкзака Сплав. Поезд! У меня достаточно много рюкзаков, они все разные. И они все разные как по объему, как и по конструкции. В принципе, много разных рюкзаков я видел у других людей, с которыми мне удалось кататься. И вот мне попался вот этот рюкзак. Я с ним покатал, так плотненько, по-разному. Вот, что могу про него сказать. Значит, с точки зрения функциональности, ну, в рюкзаке есть все. На самом деле, все, что можно, может быть в нормальном рюкзаке, что должно быть в нормальном рюкзаке для фрирайда. Вот, у него есть крепление сноуборда, у него есть крепление лыж диагональная, для тех, кто любит диагональ. А крепление лыж боковое, для тех, кто любит по бокам. Вот, все лямки нормальные, лямки качественные. То есть, крепление для сноуборда продумано, сделано усиление под вот, порезание контов. Есть все затяжки подтяжки для уменьшения объема. Есть прекрасное место отсек для лопаты, лавинного щупа и, и ручки. Вот, есть вход с... В основной части рюкзака внутрь, да, есть вход со стороны спины, как бы это нынче модно, да, чтобы когда вы сняли рюкзак, если вам что-то надо достать, вы кладете его на снег, и в итоге, да, вы не, прилип, не залепляете спину снегом, хотя не знаю, зачем, в чем проблема отряхнуть рюкзак, я никогда этого не понимал, но сделано это, в принципе прикольно С другой стороны, у этого рюкзака очень как бы, сделана качественно, удобная сама структура ткани лямок из задней части, которая дает, опять-таки, достаточно хорошую вентиляшку, вот, и хорошее ощущение спиной рюкзака. Спина достаточно при этом у него твердая, может использоваться ее как и защиту спины тоже в том числе. Вот, и вот эта вот ткань, она как бы хорошо, конечно, к себе притягивает снег, вот, поэтому, наверное, в общем-то, в случае с этим рюкзаком это осознанно, такая оправданная вещь, вот, по качеству изготовления рюкзак очень качественный, то есть у меня к нему претензий нет вообще ни к чему, ни к покрою, ни к качеству шов, там, ни к качеству лямок, ни молний. вот, есть отсек для маски, он смягчен внутри, все защищено, как бы, да, есть небольшой кармашек для документов, мне он показался крайне маленьким то есть, Но в принципе в него Запихнуть документы я смог осидел Вот Рюкзак удобно сидит Хотя достаточно большой И в принципе мне с ним каталось нормально Теперь немножко о тех вещах Которые мне в нем не понравились Либо я их не понял Либо они имеют какую-то специфику Значит, На мой взгляд Рюкзак очень сложной конструкции Его надо однозначно упрощать Потому что в нем есть некоторые вещи, которые функционал которых мне не понятен. Вот. С точки зрения фрирайда, минус в том, что вот эти все лямочки лишние, вот эти все какие-то кармашки навесны лишние, они реально в лесном катании создают проблемы. То есть, рюкзак вот, для фрирайда, чем меньше на нем навесов, тем он лучше, как бы, да, потому что... Приезжаем в лес, и все, и ты на первой елке же своими лямками повис. все производители давно пришли к тому, что надо прятать все лямки, убирать. Вот здесь наоборот, количество лямок запредельное. То есть едешь как новогодняя елка. То есть по большому счету это читается то, что рюкзак делал кто-то просто туристический. Турист, турист, да, тот, кто делал туристический. Рюкзак не фрирайд. Второй минус, мне кажется, что для фрирайда этот рюкзак очень большой. То есть даже не то, что он там 30 литров, да, в нем реально дофигища, он, он огромный, и... Эм... По мне я не понимаю что там можно возить даже на, на даже на какой-то долгий ски-тур этот рюкзак великоват то есть даже если положить туда там и пуховку и маску там, и камуса там и термос и, и все и оно туда булит там еще можно рояль туда докинуть ну, вот на самом деле столько не, не очень-то и нужно с другой стороны это мне как, мне как бы это не нужно потому что у меня есть маленький рюкзак у меня есть там побольше рюкзак у меня есть там у меня лавинных рюзаков только там разных размеров несколько да? С другой точки зрения, если мы посмотрим на этот рюкзак с точки зрения человека, который хочет иметь один рюкзак или там не хочет там тратить лишних денег, то это, наверное, имеет смысл. Почему? Потому что с таким рюкзаком можно и в мир, и в пир. То есть вы с таким рюкзаком можете и на скитур, никаких проблем не будет у вас. Опять-таки, да, лямки зажали, объем убрали и как бы... То есть с этой точки зрения, в общем-то, в принципе, логично. Еще один недостаток, который мне показался настой доработать, то, что Внутреннее пространство рюкзака, но большое И при этом оно не организовано То есть в нем нету никаких там отсеков Нету никаких ячеек Есть одно какое-то отделение со стороны спины Но оно непонятного какого-то формата Я туда в принципе клал пуховку И мне было хорошо, да? Вот, но вот основной отсек Он достаточно большой В итоге, когда туда нагружаете Чего-то нагружаете Оно там все живет своей жизнью Вот оно там зачастую куда-то там перекатывается на один бок Да, там сели на подъемник Оно куда-то там перетекло, перегабло копалась да и опять-таки при езде оно там бутыхается дает развесовку вот надо что-то делать с этим то есть надо как-то либо решать это каким-то разделением э, кладя просто по клажу свой там разбивая по каким-то пакетикам кулючиком вот либо надо как-то на эту, эту тему дорабатывать и то что не понравилось еще то что отсек для лопаты щупа э, он как-то вот он очень маленький, и вот у меня реально щуп туда не влез, и получается, что надо лопату положить в один отсек, щуп положить в другой отсек. Реально это неудобно, то есть желательно, как-то хотелось бы, чтобы это было а, все в одном месте. Но общее впечатление от рюкзака у меня положительное, то есть мне рюкзак понравился, мне понравился подход, мне понравилось сочетание цены и качества, потому что за такие деньги я не знаю, где еще можно получить... Такого качества пошива, такого качества изготовления, в принципе, такого размера рюкзак. При том, что кататься мне в нем было, несмотря на его там размер, мне в нем было кататься комфортно. Он не перекашивается, он не съезжает. Никаких проблем нет. То есть, по его цене, это отличный рюкзак. Вообще отличный. Ставлю ему крепкую, на самом деле, пятерку. И вот все, что я сказал, там, какие-то недочеты. Но это просто как-то мои замечания. Вот. Я на самом деле считаю, что... Компании Splunk надо продолжать эту линейку, просто добавив в нее теперь еще рюкзачок на 20 литров, или может даже на 18, поменьше, такой чисто катальный. То есть минимально, мини мини минималистический, какой-то чисто для катал. И, в принципе, все. И будет линейка гармоничная, и будет линейка полная, и она будет для всех хороша. То есть а то Вот это для скитура, грубо говоря, для тех, кто там катается, как-то очень подолго совершает, И очень долгие заезды с переменой погоды в течение катального дня. И маленький для тех, кто катается так. Локально там сжато, скомкано, там так ограничено. Вот. Но сама тенденция, мне очень нравится, сам рюкзак мне очень нравится, сам подход мне очень нравится. То есть качество за, как бы, очень такие понятные, очень небольшие деньги. Вот. надеюсь, что серия продолжится, буду ждать более маленький рюкзак. Этому ставлю строгую пятерку. Рекомендовать могу тем, кто катается много, по-разному и не хочет плодить разными вворя, ограничен в деньгах, или хочет просто тупо, тупо, да, по логике взять э, что-то одно хорошее, нежели там, набрать там, полный там, себе парк всякой ерунды. Вот. с этим рюкзаком можно и с детьми, там, и с семьей, там, и можно даже летом в какой-нибудь походик сходить, что тоже, кстати, меня в реальных рюкзаках во многих раздражает, то, что они никак не применимы в обычной жизни, то есть кататься, да, вот куда-то пойти, там уже там ничего не помещается, кроме лоплаты еще по ничего не, не, не сунешь. Вроде рюкзак хороший, а как бы ничего. С этим рюкзаком, в принципе, я понимаю, как можно пойти там летом в какой-то там походик выходного дня, такой легкий, с утра ушел, вечером вернулся. Ну вот, крепкая пятерка, компания молодцы, спасибо, хороший рюкзак, поеду дальше его катать, подписывайтесь, комментируйте, встретимся в катании, пока!